Приветствую тебя, это обзор от Mop.ua и я Трэш. Итак, сегодня перед тобой очередные уличные гонки под названием Race Elegal. На этом бы и хотелось закончить этот обзор. Так что это был обзор от Mop.ua и я Трэш. До новых встреч. Ладно, пошутил, а теперь за работу. Итак, разработала игру компания Apetrus. Апетрус, да пофиг. Перед тобой стоит непростая, но очень интересная задача – побеждать в нелегальных соревнованиях, получать деньги и усовершенствовать машину. Вот такие вот нововведения. Прямо сейчас я должен предупредить, что в игре не человеческая система доната. Нет, как и обычно, ты можешь пройти игру ничего не покупая, можно с легкостью насобирать на нужное усовершенствование и новую машину. Да и vip тюнинг тут выглядит так, что даже к лучшему его не покупать. Но в каждом меню игры есть огромная и беспощадная кнопка убрать рекламу. Но даже она не настолько беспощадная как сама реклама она преследует тебя везде в меню в гонке в магазине и даже успевает перекрывать диалоги загрузку и количество очков при дрифте. дабы не рекламировать продукт вместо черных квадратов я буду перекрывать баннеры псевдо чтобы ты был готов к тому что тебя ждет если ты не заплатишь сюжет после того как твой брат попадает в аварию по вине клана ворон ты становишься гонщиком чтобы оплатить лечение и отомстить банде брат знакомит тебя с гонщиком по имени вася который и наставляет главного героя «На дорожный путь». Сюжет подается в стиле «Привет, 90-е». Фотографии, как я понимаю, разработчиков, под которыми появляются фразы персонажей. Не хватает еще подобающего звука из сеги. Но зачем гонкам сюжет, тем более такой? В гонках главное – это гонки, на которых мы участвуем в гонках. А в этом плане Race Elegal это самое что ни на есть гонки, где у тебя есть машина, которая едет по дороге, так что придираться тут не к чему. Разве что к графике, которая еще больше вызывает воспоминания, чем стиль повествования сюжета. Она напоминает первый Need for Speed 1994 года. Да, разработчики постарались на славу. Я и правда почувствовал ностальгию. Даже вырезанные фотографии деревьев, как Раньше провожает взглядом, поворачиваясь за тобой из-за отсутствия объема, а встречает тебя недвижущийся горизонт, к которому ты никогда, увы, не доберешься. В общем, все очень грамотно и выдержано в стиле. Почти в каждой сюжетной гонке с тобой будут соревноваться еще пять соперников за первое место. Если ты не дойдешь до финиша первым, тебе не дадут возможность перейти на следующую карту. Помимо будут уровней, в которых ты должен разбить машину соперника, а иногда будут встречаться одиночные трассы, суть которых заключается в доставке ставки или проверки на скорость автомобиля. Также в игре присутствуют гонки по сети, за победу в которых ты, как и в одиночной компании, будешь получать деньги на дальнейшую прокачку и покупку авто, коих здесь всего 9, класса А, Б и С. Способов управления тут аж 3 Первое – акселерометр, где ты можешь выбрать автоматическое или ручное ускорение и выполнять повороты путем наклона твоего устройства. Второе – экран, где поворот будет выполняться нажатием на правую или левую часть экрана. А третье, руль. Нажав пальцем на любой части экрана появляется руль, который будет поворачиваться в сторону, направляемую пальцем. Все варианты довольно удобны и не вызывают раздражения. В начале игры есть обучение, после которого ты узнаешь как сменить вид, использовать тормоз, нитро, боковые зеркала и карту. В общем, с этим у тебя проблем не будет. Также в настройках можно изменить язык, сложность гонок и стиль музыки, который будет играть. Так что у нас в итоге? Графика сильно устаревшая даже для Android, но достаточно проста для обработки на слабых аппаратах. Глупый, но доставляющий сюжет. Игра очень удобная, но напичкана рекламой, что вызывает дискомфорт и отвлекает. Как видишь, довольно сложно определиться с ее плохими и хорошими качествами. Поэтому решать тебе: если ты любишь погонять, но у тебя слабый аппарат, если ты понимаешь, о чем